Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, 26 ноября 2020 года, Национальный банк Украины выпустил первую украинскую сувенирную банкноту с вертикальным дизайном. Сувенирная банкнота посвящена первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Также Национальный банк Украины сообщает, что эта банкнота не будет являться платежным средством. Основное изображение на лицевой стороне сувенирной банкноты – портрет Леонида Кадынюка с надписью «Первый космонавт Украины». Еще на лицевой части банкноты расположен логотип Государственного космического агентства. Основное изображение обратной стороны – космический корабль «Колумбия» на фоне планет Солнечной системы. Над кораблем расположена надпись The First Astronaut of Ukraine. Также на этой стороне банкноты расположена цифра один и изображение космического корабля. Справа под ракетой расположена надпись 1997, а внизу 2020. Леонид Константинович Кадынюк родился в Черновицкой области. 28 января 1951 года. Свой первый космический полет Леонид Кадынюк совершил 19 ноября 1997 года. Его продолжительность была 15 суток 16 часов. На Землю он вернулся 5 декабря 1997 года. Героя Украины – Генерала-майора воздушных сил Леонида Каденюка не стала два года назад. Внизу, справа, также вертикально расположены серийный номер банкноты и надпись. Не является платежным средством. Вдоль нижнего края банкноты расположена надпись Леонид Каденюк, которая повторяется шесть раз. Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов. В частности, оптический переменный элемент СПАК. В виде земного шара при изменении угла уклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего. Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком. Изображение земного шара с материками. Тираж первой вертикальной банкноты Украины составил 50 тысяч штук, в частности 40 тысяч штук в сувенирной упаковке. Приобрести банкноту, которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи НБУ. Мне бы хотелось приобрести такую банкноту себе в коллекцию. Уверен, вам тоже. Ролик создан специально для зрителей канала Digger Coins. Если вам и дальше интересна тематика банкнот и монет мира, подпишитесь на канал, а также оцените этот ролик лайком. Всем спасибо за просмотр.